Здравствуйте! Представляю новую стратегию для турбо-опционов «Дивергенция» на индикаторе RSI. Принцип дивергенции применяется к разворотным моделям. Если на графике возникает расхождение между ценами и индикатором, то это является сильным сигналом для смены тренда или хотя бы коррекции. Индекс относительной силы RSI – Индикатор, на котором возникновение дивергенции служит качественным сигналом изменения направления движения цен. Установим таймфрейм свечного графика на 30 секунд. Период индикатора RSI установим на значение 9. Так мы будем получать большее количество сигналов. Но качество их будет хуже. Если увеличить период, то точность сигналов возрастает. Однако их будет гораздо меньше. Теперь приступим к торговле. Ждем возникновения на графиках цены и индикатора расхождений. Вот здесь возникает дивергенция. То есть на графике цена после небольшой коррекции достигает нового пика, а кривая осциллятора рисует пик ниже предыдущего. Приобретаем путь «Опцион». Ждем окончания экспирации. Опцион закрывается в профите. Продолжаем торги. Опять покупаем пут-акцион. Цена на графике продолжает рост. Достигает нового максимума. А кривая индикатора рисует пик, который меньше предыдущего. Ждем окончания экспирации. Акцион опять приносит прибыль. Продолжаем торговать. Вот здесь возникает похожая модель. Но она не является дивергенцией. Дело в том, что между пиками индикатора RSI его график опускается в зону перепроданности то есть индикатор начинает новый торговый цикл. Поэтому эта модель неправильная. Продолжаем следить за ценами и индикатором. Через некоторое время опять возникает ситуация с расхождением между ценой и показаниями индикатора. И опять это медвежья дивергенция. Покупаем пут опцион Можно сделать предположение, что цена двигается в повышательном тренде. А после возникновения паттерна медвежьей дивергенции происходит коррекция. Как то ни было, опцион снова закрывается с прибылью. Результат торговли – 3 прибыльных сделки за 40 минут. Удачной торговли и инвестиций!